В микрофон, пожалуйста. Сергей Викторович, добрый день. Первый канал Константин Панюшкин. Хочу вам процитировать одно из последних заявлений из Киева, сделанных накануне ваших переговоров сегодняшних. Зам главы офиса президента говорит, готово к дипломатическому регулированию. Но единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Считаете ли вы целесообразным в данный момент или в будущем в ближайшем организовать переговоры на уровне президентов двух государств? Спасибо. Я думаю, что. Всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня эту тему, кстати, затрагивали. Господин Кулеба обозначил вот тему, которую вы сейчас процитировали. И я ему напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем можем решить проблему. Украинское руководство вот, последние годы после антиконституционного госпереворота предпочитает встречи ради встреч, предпочитает имитировать, симулировать конкретные, договор... конкретные решения, вот новыми контактами, под телекамеры. И каждый раз, помните, еще когда минские договоренности были наглухо заблокированы киевским режимом, тогда постоянно президент Зеленский выступал за то, давайте встретимся, давайте вот наконец-то соберемся в очередной раз. Когда мы напоминали украинским коллегам, что в декабре 2019 года в Париже состоялся саммит нормандского формата, и все решения были адресованы Киеву, и ни одно из них не выполнено, они стали опять произносить свои призывы к тому, чтобы встретиться еще раз, и уж тогда-то обязательно мы добьемся выполнения парижских решений. А зачем встречаться было в Париже, если для того, чтобы решения были выполнены, надо еще один саммит проводить. Поэтому вот эта манера подменить существо любой проблемы различными вот внешними эффектами, как они нормандский формат предлагали, то сделать его расширенным, позвать туда британцев, американцев и поляков. И Турцию, кстати сказать, тоже предлагали позвать. То они решили создавать что-то параллельно контактной группе, то в контактную группу приглашать французов и немцев. Множество инициатив просто фонтанировало инициативами киевское руководство. И все они объясняются очень просто – подменить действия, собственные действия по выполнению своих обязательств внешним эффектом. Поэтому мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. И, наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялось. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной. И она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем. Встреча проходила по предложению турецкой стороны президент Эрдоган в разговоре с президентом Путиным не так давно выступил с такой инициативой. Мы согласились с этим предложением наших турецких коллег, исходя из того, что в принципе выступаем за проблемам, лежащим в основе нынешнего украинского кризиса и по вопросам, касающимся выработки путей выхода из него. Единственное, что мы сразу же обозначили, что эти контакты должны иметь добавленную стоимость и что мы исходим из того, что они не будут использоваться, прежде всего нашими украинскими коллегами, которые подобного рода вещи регулярно делают, для того, чтобы подменить или обесценить Реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций, утвержденных президентами России и Беларуси. Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным. Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах. И мы объяснили, какие меры предпринимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной степени, в значительной своей части заложниками. Их используют и батальоны, так называемые, добровольческие, и силы, так называемые, территориальной обороны в качестве живого щита. И эти факты вам хорошо известны. Регулярно, несколько раз в день наши официальные лица, в том числе в Министерстве обороны, делают соответствующие сообщения для средств массовой информации. Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, она остается в стиле. Маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и исходя из необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц. Да, ну и, конечно же, мы напомнили нашим коллегам о том, что на последнем раунде... Переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа соображения, и украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ, потому что мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то такими неформальными бумагами согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса и в контексте обеспечения безопасности на европейском континенте с учетом безусловным учетом интересов всех, без исключения стран. Что касается заявлений о том, кто и что будет делать или кто и что не будет делать, мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения России и НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех, без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что Украина – это наша, и мы сами с Украиной будем решать, ее судьбу. Как захотим, так и сделаем. И многое другое было отвергнуто из того, что мы предлагали, включая недопущение создания на земле физических военных угроз для Российской Федерации. И президент Путин четко объяснил, почему мы приняли, он принял решение о проведении специальной военной операции. Я надеюсь, вы, даже если вам не разрешат об этом рассказывать своим слушателям, зрителям, вы сами можете почитать и понять нашу логику. Она там очень четко объяснена. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной. Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства. Украина, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь. Это же все накапливалось и уже все создано. Это все в законодательстве отражено. И все наши увещевания на протяжении последних восьми лет после государственного переворота, все наши обращение к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания. И очевиднейшие вещи с русским языком. Когда был принят закон о государственном языке украинским, в котором только украинский язык объявлялся годным к употреблению, так скажем, а все остальные языки так или иначе ущемлялись, в том числе с точки зрения преподавания в начальной школе и в высших учебных заведениях. Да, действительно, не только мы, но и Венгрия, Болгария, Румыния стали выражать недовольство. Но тогда украинская власть поступила очень просто. Она сделала исключение из этого дискриминационного закона для языков Евросоюза. Очень элегантно. И остался один русский, полностью лишенный в правах, несмотря на то, что в Конституции Украины эти права для русского языка гарантированы. И Запад замолчал, успокоился, потому что это лишний раз подчеркнуло, что Западу от Украины нужно только одно, чтобы она постоянно работала против России, против всего русского. Понимаете, то, что вы, Запад сделал в отношении референдума в Крыму, это... Ну, такой двойной стандарт, когда в Косово никакого референдума не было, но НАТО специально создала ситуацию своими бомбежками, чтобы развалить Югославию. И когда просто решением какого-то косовского местного законодательного органа была объявлена независимость, весь Запад дружно, почти весь Запад рукоплескал и поддержал это как проявление демократии и свободы выбора. То есть, ну а почему албанцам можно, а русским в Крыму нельзя? Албанцам в Югославии это не то, что позволили. Их всячески поощряли, чтобы они двигались в этом направлении, потому что цель, в том числе цель, давняя цель такой страны с богатой историей, как Британия, заключалась всегда в том, чтобы не было на Балканах, да и в целом в Европе, слишком крупных государств. Мы это хорошо знаем. И, наверное, такая же цель преследовалась и в отношении Российской Федерации, но я еще раз повторю, мы поняли, что речь идет совсем не об Украине, речь идет о агрессии против всего русского, интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее, и прочее, и прочее. И сейчас, конечно, вот реакция Запада на наши действия, Такая совершенно ну, остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно это идет бой не на жизнь, а на смерть. За право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов.